Друзья, всем привет! Я в эфире, я вижу. Хочу вас поблагодарить и сказать вам огромное, огромное спасибо, поклон вам за то, что вы до мной следите. Спасибо вам большое за то, что вы так активно про лайкали вчера и написали мне в личных сообщениях о моем очередном путешествии в люксор. Я сейчас живу в Египте, и я вижу, что Многие подписчики ко мне пришли новые. Я вам благодарна за то, что вы следите за мной. Вы знаете, что я много путешествую, очень много. Я объездила пол мира уже, наверное, там более 20 стран. Пол, не пол, но очень много объездила. В нескольких странах бываю по 5-6 раз. Так вот, я увидела, кто меня смотрел, кто меня лайк. Я увидела там очень много моих клиентов, моих учеников, тех людей, которые меня слушают, на меня подписаны. Кто-то задавал вопросы в личном сообщении, кто-то приходит на консультации, и я теперь знаю, на что я буду реагировать, на какие вопросы я буду отвечать в 16 часов сегодня по Москве, в 15 по Киеву, и отвечу на такие вопросы из собственного примера. Ну, во-первых, статья Сегодня хочу написать статью, она выйдет скоро. Нужно ли торопиться жить? Потому что я для себя отметила, что я тороплюсь жить. Кто-то мне когда-то сказал, зачем ты торопишься жить. Я задумалась, а тороплюсь ли я. На самом деле я тороплюсь жить. Но одну штуку я очень важно поняла. Торопиться жить — это значит для меня увидеть как можно больше интересного. Познать многих людей, новых, интересов, Научиться навыкам, которых я не умела. Очень много еще хочется всего научиться, изучить языки, выучить языки, потому что много путешествую. Есть тоже свои определенные страхи. Очень многое хочется посетить многие страны, потому что в каждой стране это новые люди, это новая атмосфера, это новая культура, это познание мира через людей. Потому что, смотрите, наши отношения с Богом — это наши отношения с людьми. И вот когда ты встречаешь человека, который тебя там обманывает, и ты в обиде, то это значит, что для чего-то тебе этот урок был нужен. И для этого нужно сделать выводы, не быть маленькими детьми и не только обижаться. Ну, не смогли договориться, ну, отпустили, ну... У меня был такой недавний случай здесь, в Египте. И я об этом уже говорила. Еще буду говорить, как меня обманул парень. Меня и хозяина, посредник, взял страховую сумму, депозит, и не отдал ни мне, ни ему. И вот тут уже две недели устраивает качели. Хотя сумма не такая большая, можно было бы отпустить ее, сказать, да ладно. Но таких случаев нельзя пропускать. Нужно... И себе сделать выводы, и людям показать, чтобы ну, были более, более адекватные. Потому что я, например, сделала свои ошибки, и выводы из своих ошибок, и я их теперь точно не повторю. Так вот, я вам очень благодарна за то, что вы меня слушаете, пишете. И сегодня я отвечу на такие вопросы. Написал парень. Запутался Давно вас слушаю, даже у меня не в друзьях где-то нашел. Давно вас слушаю, запутался, не знаю, как настроить свое подсознание на будущее. Интересный вопрос. Сегодня я на него отвечу. Дальше. Что делать, когда страшно? Вот сейчас у меня обучаются коучи-психологи, сейчас помогаю коучам-психологам убрать свои ограничения, страхи для того, чтобы стать сильнее, увереннее и больше и лучше и качественнее, давать пользу людям и, естественно, больше зарабатывать. И вот пишет моя усердная ученица, я его очень люблю, потому что люблю людей, которые стараются, усердно работают. Купила хороший ноутбук, хорошую аппаратуру, а теперь поняла, что я там плохо разбираюсь, что там делать. Чего? Порадуйтесь за то, что у вас есть трудности, потому что трудности, им надо радоваться. В сторис подлистайте, пожалуйста, там я выложила немножко вопросов, которые будут сегодня озвучены в 16 по Москве, 15 по Киеву. А сейчас еще словами скажу. Также я скажу вам, как я упала перед поездкой в Люксор, очень сильно забила локоть и шея до сих пор побаливает и сильно ударила колено. Колено начало распухать. В 6 часов утра это было. А уже через часа 4, наверное, я уже была на каблучках. Там фотографии вы видели. Что я сделала, как я исцелила себя, пока ехала в машине. У нас был вип-тур. Мы взяли хорошую машину и поехали, в общем-то. Как люди позволили себе полюбить себя, заважали себя и поехали на хороший вип в хороших условиях. Кстати, скину вам ссылочку. Взяла, взяла у этого парня его инстаграм. Рекомендую. Это, ну, просто нет слов. Я столько езжу, я такого еще не видела, чтобы такая была, такой был сервис, такое было европейское обслуживание, и чтобы было такое терпение. И так, так ну, в общем, нет слов. И это было относительно недорого, если сравнивать с туром на автобусе, понимаете? Дальше. Также я сегодня скажу, как влюблять в себя людей. Тема такая, знаете, казалось бы, спорная, но тем не менее от того, как вы относитесь к людям, так люди относятся к вам. И сегодня я тоже покажу вам этот пример на этом эфире, расскажу, как это делать. Потому что многие из страха, из страха людей, из страха получить какую-то очередную боль, боятся коммуницировать, и выражение лица такое. У меня тоже такое выражение лица. Я над этим работаю регулярно. Генетически передано э, от мамы. Э, а что смеяться? Э, будешь смеяться, значит, будешь э, плакать. Поэтому это генетически заложено у нас, что улыбку надо разбирать, его разрабатывать. Ну и что при этом еще делать? Ну, опять же, если захотите, отвечу на этот вопрос. Но я себе прописала, отвечу. Сегодня буду в эфире в 15 часов, будет где-то около эфир, То, что у меня сегодня занятия и консультации, поэтому это выход в эфир сегодня, такой внеплановый, знак благодарности, что вы сейчас со мной и вы меня слушаете. Дальше. Перед тем, как уехать, я упала, можно было бы сказать, ой, не надо ехать, ой, а что бы это значило? Ну, вот приметы наши, да, у кого такое есть, что на приметы мы обычно говорим, пришла беда, открывай ворота, а вот а что и сегодня я покажу вам и дам вам очень много практик для применения те практик которые даю в своих тренингах и как помогают они мне интересно вам будет это услышать хорошо бы хотели услышать Поставьте, пожалуйста плюсик здесь кто слушает меня дальше также во время езды я случайно сломала свои очки мои любимые очки и как без очков они у меня хамелеон, они у меня и от зрения, за зрением у меня нюансы, скажем так. И как я без очков, какие выводы сделала, что я для себя глубокого выявила, когда очки разбила, когда поняла себя, что это значит, когда я очки разбила в дороге уже. То есть, понимаете, вот кто-то скажет: Ой, да, это знак, это вот то все. Я вам покажу, что означают эти убеждения и как их нужно переквалифицировать. Что у меня получилось. Дальше. Что делать, когда страх безденежья? Это очень глубокая тема. Тема отношений, тема денег, самая глубокая всех людей. Люди боятся отдать деньги. Люди боятся потерять деньги, люди боятся продавать дорого, люди боятся и так далее. Тут эта тема, я в нее сама зашла лет семь назад еще, потому что сама коснулась того, что много работаю, много даю людям, а, а получаю еле-еле. Я зашла сама в тренинги, прокачала свои так, такие денежные мышления, так называемые, научилась и других учу и финансовой грамотности и самое страшное, самое большое, я считаю, это блоки, ограничения, которые у нас есть. И это связано со страхом. Поэтому я знаю многих специалистов, которые ну просто обалденно крутые специалисты, но у них э, в любой сфере, будь то таргетолог, будь то художник, будь то врач, будь то психолог, они э, ну просто супер специалисты, а э, получают копейки. И вот это психология, психотерапия, которую я уже прошла сама, и, и, и других, конечно же, прокачиваю. Поэтому сегодня э, отвечу на вопрос по деньгам. Тоже готовьте четкие вопросы. будут четкие вопросы, буду отвечать. Дальше. Также тема отношений. Тема отношений и денег, ну, ну очень просто. Просто просто тема. Потому что они взаимосвязаны. Женско-мужские деньги. Что это значит? Как выстраивать отношения, чтобы не подать зависимость к мужчине? Это правда, это огромная тема, но если у вас будут вопросы по ней, отвечу более детально. Как продавать дорого? Почему нужно продавать свои услуги дорого, если вы знаете, что конкретно дает ваша услуга или ваш продукт? И это тоже очень важно, потому что мы себя обесцениваем. И вот сегодня на эфире отвечу на ваши вопросы. И как, парень еще один написал, как возродить себя к жизни, я нахожусь уже в таком состоянии полудепрессивном, потерялся, слушаю вот вас, и не могу понять, как мне возводить себя к жизни, я не знаю, чего я хочу. Жизнь проходит, а ему там что-то 40 там с копейками. То есть, понимаете, я на своем примере, не только как психофизиолог, не только как специалист, который знаю, как устроены наши мозги, вам, вам как бы демонстрирую, что мне только 62 года. Ну, я так специально, знаете, так подкалываю, кокетничаю. Но я действительно, мне только 62. И в то же время я реально понимаю, что биологические ресурсы мои тоже, ну, как бы, имеют предел. У нас у всех есть предел, всех ресурсов. Но молодость – это огромный ресурс. И поэтому, если многие думают, что им 40 или 30, и они еще все успеют, друзья, никто не знает, где, когда нас заберет оттуда. Но на каком этапе жизни вы уйдете – вот. Все ли унесете с собой. И знаете, как Милтон Эдриксон сказал, кто такой Милтон Эриксон, погуглите, я думаю, вы умные и, и захотите узнать. Это великий человек. Он сказал: Люди в среднем живут до 30 лет, а дальше они умирают. Охоронят их только в 70-80. Ну, кому там сколько, по биологии. Что это значит? Это значит, что нам даются ресурсы, нам даются таланты, нам даются все возможности, мы их не видим, мы просто боимся делать что-то, и при этом мы не живы, мы мертвые, понимаете? Потому что жизнь на самом деле это когда вы делаете, идете к своей мечте, идете проходя какие-то преграды, какие-то рубиконы, и тогда вас пускает наверх. И вот как работает э, то же самое исцеление, как работает фокус внимания, как работает, как я это свою коленка распухшая, которая упала так, что аж в голове засветилась. Просто поскользнулась в ванной и упала рано утром перед поездкой в лицо. И как я использовала свои знания, и как я по приезду еще какой-то час у меня под нога болела, а дальше кинестетика сработала, и я уже одела платье, ботиночки там вот уже фоткалась там. И это что я хочу сказать? Что то, что я знаю, я применяю. И вы это видите, я открыто, я показываю. На консультации, когда вы приходите, я помогаю вам разобрать ваши сатыки, потому что самому себе не разобрать. Я тоже хожу, учусь, вкладываю в себя огромное количество денег. Это тысячи, десятки тысяч долларов, сколько я за себя вложила за эти вот уже одиннадцатый год в онлайн-образование. Только в онлайн-образование. Потому что наше образование оно ничего не дает, если ты не даешь миру пользу, за которую тебе платят. Вот какой бы вы ни были специалист, запомните. Поэтому готовьте конкретные вопросы на 16 часов по Москве, 15 по Киеву. В Египте тоже 15, Киев будет. это мы с, мы с Киевом, тут Египет на одной волне. И помните, что жизнь идет уже сейчас. И если вы поняли, что вы не живете той жизнью, которая вас вдохновляет и радует. Если вы чего-то боитесь, ну считайте, что вы уже на вот тех гробницах, в которых лежат эти танхамоны и так далее. Ну, то есть вы мертвые. Только что вы живете, типа. Я очень многое осознала за вот эту поездку и своими этими падениями, разбитыми очками, и очень много вот, вот просто. Я еще знаю, что столько еще будет дорабатываться, да, докручиваться в моем бессознательном. Поэтому хочу поделиться с вами на вот этой энергетике. Здравствуйте, здравствуйте, рада вас видеть. Спасибо. Поэтому те из вас, кто чувствуете, что вы живете не своей жизнью, получаете копейки, делаете какие-то спам рассылки, делаете какую-то фигню, которая приносит вам ерунду, делаете неэкологичные вещи. Продаете свои продукты дешево, живете не с тем человеком, терпите как жертва, получаете крохи со стола. Вы не живете, понимаете? Вы мертвые, ушли еще меня, мои родные. И если вы светите тем, что я мама, дочек и сыночек, да вы не только мама, вы еще человек и личность, которая что-то в этой жизни должна делать и своим примером показывать. А вот я мама, ну это мама одна из субралей, субличности. Поэтому когда вы мама, а вы еще кто-то, и вы еще что-то делаете, стремитесь куда-то, цели ставите, мечты свои пишете, путешествуете, детям показываете примером. Вот тогда вы живете. А все остальное, ребят, это брехня самому себе, вот меня. И если вы врачи, психологи, коучи, у вас куча дипломов, вы все еще продолжаете... Бояться продавать свои услуги дорого, вы тоже не живете. Вы себя обесцениваете, обесцените свой продукт. Вы свою жизнь сливаете впустую. Сегодня, сейчас, вот, уже вот больше года я, я потихоньку исследую своих коллег, помогаю им. Потому что я все сама это прошла. И поэтому следить надо за тем, что происходит в мире. И поэтому нужно смотреть, что одни страдают от пандемии, от болячек, и фокус на этом. И заболевают чаще, потому что болезни есть, смерти есть, понятное дело. И, и боятся, а другие живут и светят, понимаете, как звезды сияют. Поэтому у меня и тренинг называется, программа Звездный коучинг. Помогаем зажигать звезды внутри у себя, и потом, чтобы становиться более яркой звездой и маяком, помогать людям. Именно поэтому сейчас я помогаю своим коллегам, потому что знаю, сколько в мире нужно людям помочь. И сколько нужно нашей силы, компетентности, чтобы быть вот тем большим человеком, чтобы быть примером для других людей. Ну, в общем, вот так. Спасибо большое. Кто созреет на консультацию в шапке профиля, есть ссылочка. 30-40 минут бесплатной консультации. Покажу, что вы можете сделать. Покажу, посвящу, где у вас там боль. Захотите, пойдете в какую-то мою программу. Захотите, не пойдете. Это вам решать. Но в любом случае... Не сидите и не ждите, на голову не упадет. Запомните, мы никому не нужны, потому что мы всем нужны здоровые, красивые, богатые, яркие, энергичные. Кто согласен, поставьте плюсик в чат. Если вы сейчас находитесь... В застрившем состоянии, болезни может быть, в реабилитации может быть после болезни. Может быть, у вас какой-то спад энергии за счет обиды на кого-то, за счет там, не знаю, не получения того, что вы захотели, попробовали, у вас не получилось, и вы бросили, сказали, да ну не мое это. Значит, вы просто сдались, вы просто сдались, вы просто сказали себе, я говно, я ничтожество. А ты скажи себе, блин, да я молодец, я умничка. Я это сделал, у меня не получилось, зато, зато. И делаете выводы, а что за то? А другие сидят и ждут, а я все таки пошла на страх или пошел, Понимаете? И, и, вот, и тогда нас пускает наверх. Я это знаю по своей жизни, по своих примерах. Поэтому я открыто показывала, что сколько мне лет, про свои боли. Вот сегодня расскажу, как я падала. Как мне нога, колено распухло. Какую практику я делала? Я вам дам сегодня эти практики. Почему на выходе, по возврату из люксора, у меня вместо одних очков были двое очков, понимаете? И те отремонтировали, и новые, которые сейчас у меня на глазах. Понимаете? Что я такого сделала? Какие практики применила? Почему я утром проснулась, как огурчик? Что я делала утром, чтобы восстановить свою энергию, как выпить чашечку кофе? Что? Откуда энергия? Вот я сегодня вам в 16 часов расскажу, поделюсь. Я не уверена, что я оставлю этот эфир. Не уверена. Потому что там будет много практик. Скорее всего, я этот эфир оставлю платным, сделаю. Поэтому сейчас я нахожусь вот там у меня море, как вы видите. Тепло, блин, загорать бы. Так надо поработать пойти сегодня. Сегодня работы много, сегодня загорать не смогу. И это Египет. Всего-навсего Египет, который я сейчас в нем зиму переживаю. Я посидела перед этим Доминикану, Грецию, Турцию, за перед этим, перед этой поездкой. Но тоже мне было страшно. Но я сразу знаю, понимаю, кому это выгодно и почему происходят такие э, пандемические всякие штуки в кавычках как людей зомбируют почему это важно потому что я понимаю как специалист что это обозначает и зачем это надо кому это выгодно поэтому я очень быстро переключилась и просто еще больше усилила а что я могу сделать еще а как я могу сделать еще и таким образом я с вами здесь сейчас в этом эфире я вас жду до встречи 16 часов.